Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч, и как вы знаете, несколько месяцев назад мне на обзор компания Arctic, а точнее дистрибьютор ее продукции, прислал кулер Freezer 33 и eSports Edition. Однако уровень его охлаждения явно не сходился с тем, что должно было быть. Если говорить проще, охлаждал он хуже, чем должен был. В итоге я да и многие мои подписчики сошлись в мнении, что кулер попался бракованный. Сразу вам скажу, что словить бракованный кулер, да еще и от компании Arctic, это надо на самом деле очень сильно постараться и быть очень сильно везучим. Ну, собственно, я такой. Но разгут, как говорится, и палка стреляет, и поэтому, чтобы восстановить доброе имя своей продукции, дистрибьютор прислал мне еще один образец данного кулера, мол, протести и сравни. И вот наконец-то я выкроил время, дабы провести данные тесты. Оба кулера тестировались на неразогнанном скальпированном процессоре 7820X, потому что тестить на разогнанном первый образец не было смысла, он сразу уходил за 100 градусов и выше. Условия были максимально схожими, то есть тестил я с родной термопастой MX4 из одного тюбика, разница по времени между тестами была порядка 20 минут, температура в комнате 27 градусов. В общем, все условия были соблюдены, но итог в целом оказался ожидаемым. Исправная версия показывала порядка 70 градусов по максимально горячему ядру. Что касается бракованной, то там был 91 градус. Я перепроверил тесты, чтобы убедиться и все, собственно, подтвердить, но на этот раз все сходилось. Вот как-то так, друзья. Конечно, брак у кулеров это вообще что-то с чем-то, и такое очень редко можно встретить. Я думаю, что шанс менее 0,5%, тем более, что Arctic выпускает очень даже качественную продукцию, но в принципе случается и такое. А данная воздушка выглядит более чем уверенно, так что констатирую, что кулер можно брать, все с ним хорошо. От себя скажу, что большое спасибо дистрибьютору за предоставленный товар, который в действительности показывает очень даже неплохо плохие результаты. Ну вам, друзья, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, а я пойду делать обновленный гайд по сборке компьютера. Всем еще раз спасибо и удачи вам, друзья!